Зима добавка для тестостерона со скидкой в 37 переходи по ссылке под видео. Зима самый популярный бустер тестостерона, то есть витаминно-минеральная спортивная добавка, стимулирующая выработку собственного тестостерона. С возрастом его секреция снижается, что приводит к снижению сексуальной активности. А тем, кто занимается бодибилдингом, тестостерон просто крайне необходим для наращивания мышц. Можно компенсировать дефицит собственного тестостерона приемом стероидов, а можно воздействовать на организм натуральным способом. Как раз для решения последней задачи и предназначен комплекс ЗМА. При достаточном потреблении белков и полезных жирных кислот ЗМА значительно помогает в увеличении мышечной массы и силы. Кроме того, Добавка способствует более глубокой релаксации организма во время сна. В состав комплекса входит запатентованная комбинация цинка, магния и витамина В6. Магния участвует в синтезе белка и способствует значительному увеличению силы мышц. В своей книге «Фактор тестостерона» доктор Шафик Адри отмечает, что цинк является неотъемлемой частью роста клеток и главным строительным компонентом для молекул тестостерона. Он повышает активность сперматозоидов. Аспаргиновая кислота помогает организму усваивать углеводы, повысить ему систему и выносливость, а также способствует уменьшению утомляемости. Сочетание витамина b 6 с аспаргиновой кислотой оказывает дополнительный анаболический эффект на мышцы. Эти микроэлементы теряются во время интенсивных физических нагрузок. И чтобы выполнить необходимые запасы организма, достаточно одной капсулы ЗМА в день. Пользу от использования добавки можно уложить в три предложения. Повышает уровень тестостерона, особенно в зрелом возрасте. Способствует ускоренному восстановлению нервной системы. Снижает вероятность мышечных спазмов. Эта формула была разработана компанией Snack System в 1999 году и с тех пор зима является лидером среди натуральных стимуляторов тестостерона никаких побочных эффектов понравилось видео ставь лайк подпишись на канал до новых встреч